Всем привет! Юдзура Ханю – лидер мирового фигурного катания и символ спорта Японии. Первый современный фигурист-одиночник, дважды побеждавший на Олимпиаде. Это сейчас в Синдае все спокойно. А ведь всего семь лет назад город пережил страшное землетрясение и цунами – Одной из страшнейших в современной истории страны. Ханю в одном из интервью рассказывал, что тренировался в день страшной трагедии. Увидев, что стены и потолок шатаются, он выбежал из катка, не переобуваясь. Это спасло ему жизнь. Спустя мгновение лед треснет, арена сложится пополам. Та авария унесла жизни многих людей, и страшно представить, что Япония лишилась бы самого известного своего гражданина, точнее, даже не познакомилась бы с ним. Ханю был совсем еще юным подростком. Дом Ханю также развалился и... И он с семьей жил несколько дней в приюте. Все было настолько плохо, что родители предлагали Юцуру оставить спорт. Хотя бы потому, что в городе не оставалось катков. Но Ханю не сдался и решился переехать в Канаду. В Японии у Ханю прозвище «Император». На Олимпийских играх в Корее фанаты стояли в очереди даже ради права бросить на лед ему игрушки. Помешательство на Юдзуру в родном для него городке дошло до того, что в местных кафе предлагают насладиться особым коктейлем из ароматного кофе со стружкой шоколада, замороженным чаем и фруктами под названием Юзу Рауч. Он очень осторожен, и я думаю, что он прав. Ханю устает жить в стиле рок-звезды, и тренировки в Торонто – шанс пожить нормально, спокойной жизнью. К тому же он очень скромный, говорит канадский хореограф Джеффри Баттл, бронзовый призер Олимпиады в Турине. Брайан Орсер говорит, что он понятия не имеет, какие у развлечения. И что он любит? Он как робот. Для него нормально по 20 часов в день стоять на коньках, тренироваться и выступать. Иногда мне кажется, что... Его больше ничего не интересует. Канадцу не понять, загадочную японскую душу. Не в традициях гражданина страны восходящего солнца делиться своим внутренним миром. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего вам хорошего. До свидания.